Всем привет, уважаемые Всем друзья! Да? С нами снова Всем Димон! И, и добро пожаловать на обзор карты PUNTECH Warcap 237. Если мне не изменяет память. Нет, ой, 274. <laughs> Это я промахнулся, конечно. Изменила память. Да. Карта, в общем-то, Стрейф от Пуни с коллаборацией. Вместе с Капкорбом, uh, СМС и Анхом. Анх, судя по всему, выступал тестером. А СМС и Капкорб выступали в роли других. Куда пропал? А вот. Выступали, в общем-то, в роли саппортов, я так понимаю. Ну и, короче, давайте посмотрим. Я тут просто кое-что бросил в глаза. Какая-то красненькая полочка есть. Это Он... клип, короче. Ну ты его mm -hmm. не видишь? Да. Да ладно, не важно. Значит, старт у нас тут есть. До начала посмотрим, что у нас там. Тут у нас ничего. Телепорт обратно. Там у нас что? Ничего. никакой ребята. Обидно. Да. Mm -hmm. Значит, старт у нас такой. Мы прыгаем, падаем на рампу, Просто скачем куда-то поднимаемся, но между прочим вначале есть вот эти бочечки, которые mm -hmm. можно, причем очень хитрый если просто встать и прыгать посмотри какая выставочка. 39 да? Mm -hmm. а если перейти в стену сразу так это значит что мы можем сделать дабл джамп и забрать вот на бочку и прыгать чуть выше чем пол стало быть приземляться эффективнее на рампу. еще можно налево пол, да, да, налево. Так, я а там что за выход? я Не знаю. Интересно, а это там что? Какие-то Так, теперь проапирычку, которая там справа точнее Опа. Опа. Да, там мы вышли. Так. Какие-то развилки непонятные че-то. мы ну, этот путь что откуда мы пришли Если мы шли прямо. Вот это вот эти трубки, джампад, старт, дырка, пойдемте дальше видим мы тут рампу по бокам, у которой мы сделать. Ну, это сделаем, запекаем вверх видно сразу просто, здесь у нас джампад, капельсул полкает нас тут у нас строфе, строфе, чекпоинт со звуком а у меня нет звуков все еще а у тебя нет звуков? ясно все странно а Подожди, Трубы, эмбин... а у меня один эсэмбент стоит. Ну они тихие, блядь. Трубы, кстати говоря, у нас классные, закреплены, все просто. Можно пройтись по ним. Нормально даже вот здесь стоять можно вообще. Блин, блин это нормально. Это так. уровень. Это уровень. Так. Ага. Можно тут сделать что-нибудь, например, упасть. Вот сюда набрав скорость дополнительную, ясность. Это виза визоскировка, я думаю, что... Да ладно, идёмте дальше. Так, а тут что, Ч тут? Нахерно. Не не ладно. Неужели Пуни не оставил секреток? А вот мы узнаем. Пройдем карту до конца. Тоже узнаем. Так, у нас небольшие ямки. Можно зафейлить и смиреть просто там. Давайте проверим, Умрем ли мы там. Нет, не умрём. Отлично. Отличные это... новости. Мы не Отличные умираем. Отличные новости. Да у нас контейнер в которых ничего нет тут тоже у нас ничего нет я сейчас умру походу уж так да. матер не положил battle с нас на старт. Значит, еще один чип слышал да Там... такой да Туп. между прочим с каждым чекпоинтом частота звука увеличивается у нас все выше и выше понимаешь а, ну вот для этого и нужен был Тут у нас тоже есть рампа по бокам, тоже можно сделать доволжам, улететь куда-нибудь. Тут у нас развилочка. Ну все развилки идут. Один конец, по-моему. Тут у нас тоже рампа, ее тоже можно завязать между прочим, как-нибудь. Там приземлится, там с 8 рампу. У нас какие-то ходы. В никуда. Белый свет. Я тоже там делать что? Да. Ясно. Так, значит, есть платформа. За дизайнерами. Все так, да. Холодильник пожрать может что есть. Трупы, Трубы, трубы. Желтые полоски. Чекпоинт. Ясно. Яма. Которую я сейчас не передаю, не покупа. <связано> Собака. Телепорт. Yeah, все потащино. Да. Сейчас, получится. Е -е -е е Трубки, Трубки зашибись вообще. Закреплено все. Трубки зашибись. Пока... Вроде все нормально. И тут, короче, клип на 45 градусов. А дальше клипа нету, короче, понимаешь? Можно в трубах так стоять четыре четыре Опа! Опа! Capcore Industries. Нормально. А у меня пигми 3 стоит, я вижу только очертания. Ну чтобы картинка не рассыпалась. Я буду рассказывать, что тут написано. Тут апсыта не знаю что как это такое так даблджоп можно залезть на ней там ничего нету идемте дальше еще один холодильник вентиляция. о а вентиляция есть что интересно нету ничего яс yes, все значит у нас тут есть рампа для которой можно сделать даблджоп mm -hmm. у меня нет скорости поэтому пройдемся тут зачем-то клип ну, чтобы не Чем упасть, наверное. Как бы, клип прям до 7 Ну, я вижу просто. Так, вот это вообще классный клип, по-моему. Лучше всего. И тут еще один джампад. А она в VQ3 реально другая? Или джампады просто для VQ3? По-моему, тут джампады сильнее кидали где-то. Я не помню точно. Видите это? Вращающийся свет. И у тебя тень двигается тут? Да. Вообще классно, блять, не в дифраге, чтобы тени двигались. Изи для DF2, я так скажу. Ясно. Все. Так, а где они? Ничего себе, телепорт куда-то мне километр назад пихнул. Еще один чепонт Значит, у нас тут такая комната огромная об между прочим старинный угу. так что тут у нас что тут тоже еще смотрим еще тут у нас опять джампа тоже не очень -то сильно пытает трубы в клипе между прочим так, опять. стена тоже в клипе не знаю почему между прочим здесь упасть нельзя Потому что клип внизу. Потому что все грамотно. Все правильно. Так, а тут у нас. А тут у нас предыдущие комнаты, так сказать. Подожди-ка, что это за комната? А что за лестница? Опа! Опа! А как сюда попасть? Опа! Опачки! Ну-ка, по лестнике пройдемся! Сейчас пройдем, Сейчас все пройдем. Так, так, интересно. Сейчас скример, блядь, будет. Ну, конечно, я Так, идем майю. Где я был? Так вот. Ёп, да, ёп, ты ж. Что творится? Да ппер. Лоу! <свист> Куда плыть, блядь, я это G-speed сделай, Димон! На серверах нельзя делать не спит. Да можно. Блядь. с <свист> смысле можно? Я... У меня ноу no клип с G-Speed стоит. Ты видишь, чтобы я летал тут. Вот Не ба. Как все сложно. проще можно сделать так, опа, я все вижу, ну, в общем, ну ты видишь, да, у тебя небо вырублено? нет, не вырублено, Вы, у тебя там тоже, блядь, все смазано, да? но теперь не, в общем-то почер, по очертаниям видно, что вот можно пройти, и будет там что, катерился, <сасы> катерился, блядь, где я, блядь, ну что, так, не вон там, Проще вот так идти пешком прекрасный месяц как же высоко так э, как там не, как, нет, так. Не, шар, не нужен не Пивджи. ясно ну, димон ты думаешь я знаю что если да все, да? все. Вот так Йоппинг. Летающий фонарик. Кстати, фонарик у нас сколько называется нормально. Изи для df2. Изи для df2, я считаю. Давайте упадем всякий виз. пты ж. А меня-то что-то ударило, слушай. Несмотря на то, что я год мог тобью. Сэнки фулплейнг. Опа! Опа! Дизайн пайпуни, спешл, санкс 2, капкорп, CMC, анг. Комповомс и пан. Ха. Нормально. Нормально. Нормал, да, я скажу. Так, там, Так, теперь будем найти выход из этой секретки. Пахти, лабиринты. Да. Так, гордый отсюда я пришел. Да, и вот эти стеночки, он вот там все. Вот. А для чего вот это сделано? Интересно. Хм. Почему тут крики? Очень странно. Так. Так. Да. Так, так. Нормально. Пим. Пим. Нормально, нормально. Так. Так. Так. И у нас какие-то рамки. Срезочка. Резочка. Ну, можно дополнительно сделать а и улететь. Можно туда или улететь. Но, а нужно ли улететь? Да, наверное, нет. Тут дверь закрыта. С той стороны тоже. Нам, по идее, нужно только туда. Эти рампочки можно вязать только для того, чтобы упасть на них, чтобы набрать скорость. Общем, я пролечу тут, потому что у меня нет скорости этом шарке не Правда, да, все, правда. Так, что, -то что, при... что это? Что-то там крутится. Нет, крутится, спр... ну, да, что-то. Смотри, смотри, смотри, что там. Смотри. Опа. Опа, бур. Бур бурит, смотри. Бур бурит нихуя. Смотри. Обрезанный Вводится. бур. Обрезанный. Врезанный. А тут бура нет, смотри. Тут, тут, нужно тут, тут секретка, значит. Так, значит Опа. Сейфпос, падаем. Умираем. Секретка. И тут у нас финиш написано даже. Фин. Ну да, Все. Тут у нас платформочка. Тут у нас пустота, просто темень. А что за платформа? А внизу что? А внизу, а внизу между прочим. Секретка. О -о -о. Ясно. Так, что там написано? Куз, will never be happy. Common sense, сказал. Пишем переводы в комментариях, так сказать. Те, кто всегда жалуются, никогда будут счастливы. Это правда. Посидим скелетиками. или а почему тут скелет? Да нет, почему он тут? Ну ладно, давай, попробуй пройди ее быстро. Пройти. Без этой срезы просто, она... да. Да, долго. Нахуй. Надо пройти быстро, а среза долго. Да-да-да. Среза долгое, что. не получилось завязать рампу ну и ладно ну и ну и эту рампу ну и пожалуйста как ну мне нужно находится на расслабой весело весело задорнов да изи да все 52 вот и 50, 50 хп в конце осталось так и шоу ну и давай заводом тогда вы ку-3 ну, давай попробуем потому что она действительно отмечается а в ку-3 побегу я побегай шо вы ку-3 у нас те же самые бочки у нас телепорт. Также. Здесь также телепорт. Это для ВК3 полюбался. Ну да, направо ты не уйдешь. Ну и там шампана нет. Ну да. Пока все то же самое. А, -а, -а! Куда? а почему телепорт с другой стороны? Хм, недорого. А Вот надо налево пойти. А телепорт кидает направо. Яс. Yes. Вот спейнер. СПН. Ух, какой ты рисковый парень. <сёк> Трупы спасают. <сёк> Трупы спасают. Так, джампта. Джампут, так, так. Так. Вроде да. пока все так. Да, пока вроде, да. Пуни вроде любит делать. Совершенно да, иную да. карту для его q Да, да, да. Так, опасно, опасно. О, у oh, платформы, да. Что-то другое. Нормально. Так, а что у нас здесь? Так. У нас, мы, мы, мы, мы, мы не сделаем джампад. Вот, Дабл джамп. Что с джампаном? Ох oh. ты. Нормальный такой джампад. Убедил куда идти туда пальцем показать да я увидел ну, да значит жух жух Ясно. ну по уму надо конечно опа. сюда врезаться и опа. с хорошей скоростью опа. так сказать вот, туда, вот это вот опа опа а вот это можешь джампать выкутри я поломанный джампад уж так приво валяется ты застрял ты застрял О, нет а у нас не Деммаб, да? Деммаб. Деммаб? Ноклеп. Ноклеп. Опа. Изи. Изи вылез. Вообще. Так. Так, джампад. Не такой сильный. Да, ну вот единственное, походу, различие с джампадом. И вот... Опа, а тут дырочка. Опа, дырочка. Опа. Опа. Выручка. Ну и финиш, да? Чуть не уебался. Да. ну я. надо, Другая, думаешь, секретка? Давай же. Да давай, нас ты, что Как ты сквозь пол прошел? Я такая же. Да, да, такая же. Да, такая же. Да, да. Ты топнись. А? ты-то видишь там? Да? Да, да, она написана как будто по-другому, типа не текстурами mm -hmm. шейдером как будто написано очки на 5. На. ну, я в Ак 3 уж не буду быстро проходить не умею все да, ну можно хотя разочек я привык, короче, в df 2 на x убиваться и теперь постоянно жмяк у x тут назад, да, у меня здесь назад. Уф. Так, идем слева здесь. Нуковые сопровождения. Уф. Бочки. Долетел, красав. Да. Прогрессное на лицо. Да. Правда, я карту не знаю. Да я тоже не знаю что. Да. Это я доказал, что не знаю карту. Так. Так. Так. Ладно. Мы совсем, может, быстро мы пройдем. Ну да. Ну как, побыстрее уж, чем некоторые, mm -hmm. так сказать. Так сказать. Так вот, будет. Куда? Куда? Лол. О, тут телепорт прям там, ясно. Так, так. Так. Долети! Ясно. Yes. А чё так yes. сложно-то? Да вообще сложно, я А тут джампад хоть чё-нибудь? Чё-нибудь не пихает? Нет. Ничего не пихает? Ничего не пихает Ну как я не долечу никогда, ты че? первый раз долетел Это случайно вышло Все, 45 тп уже, да Тут натуре есть шанс просто сдохнуть из-за того, что ты не можешь пройти к Ну да С первого раза что ты творишь? Саб две минуты, бум Бум все, смотри, демки. Mm. Ну карта классная, мне нравится, я бы ее на самом деле даже поиграл. Так, выку три, комполонус. Давай насчет плей, я говорю плей, и ты жмяк, это тоже плей. Ты же не нажал еще плей. ему давай, я тебя жду, ты давай. Ты еще плей, все, давай. Давай, давай говорю плей. Mm. И... Он, он у меня поехал. Да. Идет, а у меня тайный скилл. Так. Так. Ну. За юзу срезу. Вот тут нет джампад. Что же он будет делать? А быстрее или так на самом деле? Мне кажется нет. Мне кажется нет. Раз. Ну стрейфит неплохо, молодой Но человек. Мг. Нормально. Он контролирует себя, контролирует себя. Пока ничего не разъебал. Себя контролирует. Так. девочки кстати говоря, там такие. С доскими не получится. Карту знает, отличает некоторых. Да. Есть такой момент. Так, очень сами. Да все неплохо, пока все неплохо вроде так, нормально, гэф лично вообще, <с <XP> <с> боится просто вообще бесстрашный комполон страшно. мог бы сразу туда выйти да, так, с первой попытки тоже, кстати, тени тут двигаются да а что там за с... Желтый квадратик был справа. Хм. Хм. Хм. Хм. Минута 29. Ну неплохо. Между прочим. Космобикер 1.25. Плей Я походу Но... чуть раньше нажать. Нажал. Ой. Это. Нажал. 4 секунды. Нажал 4. Ну вот да, по-моему, тут быстрее. Ну no, yeah. да, да полюбасу быстрее. Там пока yeah. через рампу, еще через то все Это невыгодно чисто экономически. Неплохо. Oh. Сразу видно, что Космобикер стрэфит получше. Космобикер опытный парень. Космобикер вообще красава, я считаю. <пинг> Надо бы тоже в DF2 прикрутить звук Ко звук. Который автоматически будет усиливаться в зависимости от скорости, с которой ты пролетаешь. Чекпоинт, между прочим, маленькая скорость, там, У -у -у -у. большая. Да, Конечно. да. Класс. Такого ФДФ не сделаешь. Надо будет И поговорить с Не знаю, Димон. Я теперь больше шарю в DF2 мапинге, чем в DFD. Mm -hmm. <laughs> ну все неплохо, разве что mm -hmm. немножко что-то цепляет стены. Oh, Долго прыжок жмет. Вообще да. прям полтора года жмет его. <laughs> Всю карту жал, блядь. Mm -hmm. Столько. Не знаю, следующий чувак. Виос. Дивоз или задам наперёд ковид, Тимон? Ёп ты! Ковид? <laughs> ковид. А, ясно. До минуты 24. Плей! Угу Орк! Вот это старт! Вот это старт! Безапа! Быстро завернул в куни джампад почти без ДФа. кстати прыжок хорошо жмет Ничего. лучше чем да я повторяю что прыжок джать долго не нужно иначе вы набираете очень мало скорости так -так. фрейм фрейм, фрейм... <laughs> фрейм волк Приса, приса, приса, приса, приса, приса, приса, приса, приса, Не, ну орф это, конечно, очень больно. Ну, у меня там маракас. Но... Не, я по классике. Ну, ну видно, что, кстати, на больших э, скоростях молодой человек не очень хорошо стрейфит. У -у -у. Поэтому знаю. я рекомендую поиграть какие-то карты скоростные, прямые там, и так далее, чтобы на таких участках себя чувствовать более комфортно. Long какой да, или Grid. Strive get 2, по-моему, есть. Или Grid 2 есть тоже. В общем, плюс 2 секунды сделку 3 гигабайт Play. Ух. Ух. минута 22, Димон. Серверная 6 минут. Ясно. Да, все понятно <с -сервертайна> сразу. Все ясно с этими духом. А может быть это фейк хм. хм. Конспирология. Ну пока слушай, еще... стрейфит неплохо. Бляха, стрейфит как стрейфит, я считаю. А это как? Вот так. Может, впрочем, пока справа вначале никто не Да. Будем следить. За это. Будем держать в курсе, так сказать. Да. Все равно все обзоры слушают. Да, да. Все, все их полностью смотрят. Да. Надо, да. надо сказать, знаешь, что надо сделать? Что надо? Надо будет в каком-нибудь месте сказать пароль, который должны будут написать в комментариях. И это мы проверим, смотрят ли варкапы вообще. Надо не сказать его, а показать ему. Показать пароль? Да, просто на секундочку. Опа! Типа, увидел пароль, напишу в комментариях. Все. О, тогда! Что за секретка? Что говорит секретка у Пуни в конце карты? Все. Если вы внимательно смотрели начало обзора, если вы его вообще смотрели, вы знаете. А значит, напишите в комментариях на любом доступном языке, который вы изучаете. Или знаете, или вообще. Похуй, хоть на египтянском, нахуй, но. но! Но! Если вы смотрели, вы знаете, что там написано. Или общий смысл хотя бы, вы точно запомнили. Хейз плюс секунду сделал. Плей. Плюс секунду, между прочим. Вот такой карты. Да, это очень мало, на самом деле. Тем более для Хейза, а Хейз же нормально играет так-то. Ну так, да. Интересно, что он не знаю, ну что-то пролил, наверное. Справа все еще никто не проходит. Да. А справа, наверное, быстрее, да? Ну, и... В некотором смысле. О! О! Давай. Что-то новое увидели. Так, вот Чуть-чуть не зацепил там. Вообще. Думаю, дальнейшем будем просто сидеть на не Ну важно. да. Не, такие обзоры это тяжело, так сказать. Обз обзорить да. большие. Потому что силы кончаются еще на обзоре карты. И потом ты просто сидишь такой. Ну стрейфит норм! Ну, да, нормально. Да, сразу залетел. Смотри. Вообще. Вообще. А он у тебя давно залетел? Только что я, я сказал, на этом залетел. А, Все хорошо. Залетел. <кười> <кười> <кười> нормально. Ну но финиш по хорошо, я считаю. Да. У предыдущего места вообще было 1200 скумпов, 1500. Вроде, да. Так, Моразаров. Э -э плюс 200 всего сделал из Смоленска. Плей. Всего лишь плюс 200. На такой <класс> карте, Дима. Вообще. Как думаешь, мы кому-нибудь дадим на этом варкабе приз оригинальность? Если кто-то ее спиной полностью то у тебя дымки нет? Нет, я не катался. Очень жаль, Димон. Карты длиной в минуту Он справа не идет Не идет справа, Никто не идет справа. Все хотят слева. Все идут налево. Да. Эх, так, Амразаров у нас научился халбитом стрейфить. А, Ох ты! Смотри, как ты Да. Опасный человек. С, С ним шутки плохие, я считаю. Как перелетит, бля. Мало не покажется. Да. Прям по краешку, по краешку. Вообще, вообще. Вообще нормально, слушай, стрейфит. Не, реально все неплохо, по всем траекториям там и так далее, все очень даже, очень даже хорошо. Так вот, прыжал, жмёт тока. джампад заезжал. Да. с джампадом, может быть, кстати, у него это основной минус в его тайме, то, что он завязал джампад. И разница из этого всего 200, а не 2 секунды, например. Потому что прострейфил он не хуже, вообще не хуже Хейза. В конце только на не мейтеней. Ну да, но это не так критично, я думаю, на такой карте. Ну, да, как чампат. Да. Кутрилекс на секундочку. А, а, отбил, так сказать. Плей. Минута 20. Может это кузлер. Кузлех? Кузлех? <связь> а тот Кузгух? <связь> <связь> Бля, давай запомним, короче. <связь> Бля. Так, Кузлех. Ты что ты жопа? В смысле? Так. Это знаешь, читаю ники в стиле Энтора, блядь. Как написано, так и читаю, Кузлех. Ты ж сам придумал, что ты орешь, Я не был готов. Короче, Кузлех тоже стрейфит норм, но. Опять же, прыжок, сколько можно вам говорить, кузгух, кузлех, кустрих, тех кто там у вас еще есть. Я вам говорю последний раз, я больше не буду говорить именно вам, вот двоим вам, не буду больше говорить про прыжок, говорю последний раз. Ой, хорошо, бежамбат. Спасибо. Последний раз, ребята, вам говорю. Последний, прям last, last, прям последний, отвечаю. Базарю последний раз говорю. Жмите прыжок меньше, сука. Прям на паде пиздец, нормально. Да, ну. Норм. Жмите прыжок всех, это всех касается. Жмите прыжок меньше это влияет на набор вашей скорости вы играете стрейф где набор скорости очень важен ребята так -то. вот именно минута 18 пашка плей <связывая> <связывая> <связывая> а тут чё то <связывая> <связывая> <О. связывая> <связывая> Надо Прям на самом нет. деле чеки сравнить будет. Давай вот сейчас посмотрим. 14.9. Запомнил? 14.9. 14, Все еще слева открыли. Да. 8.8.8. Нормальный чек, да? Да, запомнил. Придаю, не знаю. О, 8.9.9.2. Запомнил. Запомнил. Ну, 14.9 надо запомнить. Да, да черт. Да, вот Сделал. Пашка, кстати, четко стрейфетря. Пашка вообще гифит. Так, черт. Я не хотел, посмотри. Но это в хорошем смысле. Ой, здесь много срезал, смотри. Вообще четко срезал. Правда, вот здесь потерял. Но я вот 1100 залетал. Ох. Ох. Нормально. Все хорошо у Пашки. Так, финишная прямая. Нормально, ну, скоро? ну, нормально, да. 1514.9. Так, Шаркосити, между прочим. Между прочим, Рефлексер занимает топ-4, между прочим. И обгоняет Кутрилеха. Кутригуха. Куз кузгуха? а, Кузгух-Кузлех, да, бля, запомни, не да. -за напиши где не запиши. я себе записал. Все, изи. Так, шаркосите, плей. 17.9? Когда он тебя начал прыгать? Ну вот начал он. Прыгает. Он сейчас идет в джампада. Вот на джампаде. Ясно. Все тебе с тобой. Также слева 14,1. 14 а так было 14 904. 904. Да. Сам так, целая так. секунда. О! кости Шар... Шаркости а, стрейфит да. очень хорошо, я считаю, в EQ3, ну, да. учитывая, что в UK3 вообще не его физика, по идее. Так Привет, привет. Прыгает, наверное, с же всегда. Меня... А, нет. <связать> ну <я> хуй с... за. <связать> <связать> я не знаю, <связать> зачем. Декс тоже иногда так стреляет. Может Декс тоже с США Может так типа проще тайный прыжка играть, да? типа, если один <связать> раз. <Бат>. Если типа одобряно кнопки, одобряно о чем. И типа, если ты сделал один выстрел, а не два, то значит все хорошо. Ну не знаю такое. Да, нормально скорость набрал. Вообще класс. Да, хорошая, дамочка. Стрингест. Стрингест. Yes. String, yes. да, минута 15. На 2 секунды перебил Шаркости. Плей. Сейчас мы тебя... Вот, давай, стрингеста по жесткому, короче. Да. Давай. На рампу упало слабо. Да. И вылетел с рампы нет. слабо. Такое. Такое. Так. Пешком прошел все слабо. Так, ну б. прошел. Прошел справа, но можно лучше. Да, можно лучше. Можно <связь> куда лучше, Стронге, лучше. ГФ хороший, да. Да нет, нет. Так, попал на. Странный. Очень много потерял на рампах. Очень странно, как-то Тут вообще стрейкил. Здесь Сигармил. вообще стрейфил, да. Вообще... вообще стрейфит, пиздец. О, срезает так. Срезает, так сказать, сильно. Сильно, сильно. Красиво. Мужественно. Ну, стрейфит нормально. Так, на рампу попал, я бы сказал, поздно достаточно. Сразу сюда, на 900. Так, это все хорошо тут пока. Нормально. Я бы сказал, что траектория не очень, Ну, пофиг. Ну, слушай, нормально стрейфит, на самом нормально. деле хорошая демка. Правда, в конце немножко кривенько, но я думаю, что большие, ничего большие страшного. Кутри. Да, большие скорости в VQ3, они не очень приятные, так сказать. Так, аренд. Аренд? Это кто? Из Грузии, чувак? Наверное, а написано, написано Россия, наверное. Где-то мне врут, жопой чую. Ну ладно, на ну, 500. Чё, ты нажал? Давай, плей. Давай, плей. На 500 перебил. А аренд. Ладно, ну понятно, что это агент. Но это Аренд у меня, потому что R как R, а не как G. Агенты кто? Агенты кто? А это тот агент? Я не знаю. блин, Столько этих агентов. Да, такое. Проходил слева и перебил, Севич. Взять него что-то ядерное потом. Да, это означает только это. Ну, no сенс высокий. Вообще. Как будто я играю в Rocket Run. В, в каком -то? В тысячи? двенадцатом Ну да. <laughs> так, скиднул нормально. Так, да. Не, ну, стрейфит хорошо. Кстати, да. несмотря на высокий сенс, попадает хорошо и держится хорошо в фуде. Так, скиднул тоже нормально. Джампан, по раньше попал. Греф какой-то. Ой, да. Ну, План, я ну, думаю, что это не по плану было. Но главное, долетело, да. Потому по плану. И не здесь траектория получше, Так, ну страхи страхи. Но Ау. здесь еще неудобно то, что узко, по идее. Не типа, не для... поэтому еще неудобно. Ну, 1500 пока что у всех. В среднем. 1500 на финиш. Ой. Ну что, неплохо, поздравляем, кстати говоря, Стронгиста стоп, стоп 3 Арента стоп 2. Вообще-то. И, и Ивух 8. Минута 08, 448. Я считаю, что здесь 4. Ивух 8. Ивух 8, да? А где седьмой интерес? Ну ладно. Плюс 7 секунд. 7 Вася секунд сделал. От Арента. аренд потом такой. А да, я твою семью найду, понял ты. Между прочим, такого разрыва не было между последним и предпоследним местом. Чё? Я вам чё? Ну четыре секунды там. Ну а тут 7. Ну 7. Тебе не кажется это странно? Не знаю. Бля, Дима, отстань, что ты хочешь сказать? Разрыв большой. Наш у кого разрыв большой. Так. А вот ну, в ЦП я вам скажу, у кого разрыв большой. Ну, это 0,7, Ивух. Плей. Разрывы, знаешь, разные бывают. так mm -hmm. mm -hmm. Так. Ивуха можно даже не комментировать, просто наслаждаться идеальным стрейфом. А может быть, не идеальным. Хм. хм. ну вот и посмотрим. Так, С -с справа. Справа. Короткая траектория. Очень хороший ГФ. Очень везде, везде хорошие ГФы. ну Муку тригеры, главные. Рампу здесь не задел, в отличие от Стронгеста. Что-то странное произошло. Нет, он специально на джемпад попозже хотел залететь, чтобы траектория была лучше. Наверное. Да. Че, наверное, я тебе базарю? Нет, роут Стронгиста. может это и роут Да, прикинь, Стронгиста в роуд и ворут. Mm -hmm. со, ст со стрима прям. Так, вот так из нас надо, надо вязать. Прямо О, на краешек. Вообще-вообще. Тысячу здесь сохранил. Бум. Анархи просто кричит. Mm -hmm. Да. Вякает. А Уже no. 1500. 600. 700. Ну no. вот, ну кутишный стрель. На no 24 3 Три фрейма. 3, 3, 3, 3. Да. Ну да, три. Ну ладно, неплохо. Переходим к cpm. Cpm вроде побыстрее. Так. И даже здесь да. нет разрыва в 7 секунд, Да. А почему Анх не отправил? Я бы хотел Ээзи. посмотреть амху. Davecomps.ru, смотри, какой-то. С... Да, davecomps.ru. Ну так написано, а что я сделал. <laughs> ладно. Crazy. Минута почти ровно. из Краснодара. Плей. Метод, competition метод crazy. Метод crazy. Ясно. Опа! Срезать. С Так, справа. Да, нормально все. правда очень поворачивает кнопочка вперед. Между прочим, да, это можно забанить за это. Ну не забавить, конечно, но боковыми поворачивать лучше, братан В некоторых ситуациях ну, И... широко пошел Да Любит широкие, знаешь ну, поширше, так сказать Да, да Опа Опа Так да. Нервы да. на пределе Страфик, страфик вот из-за кнопки вперед он во многих местах очень широкую траекторию брал. А если бы не брал широкую траекторию, то он бы перебил, скорее всего, быстр X8 русьян ктп вот этого. Нормально. Почему у него точки там не стоит, пиздец? Стоит. Где? У меня стоит best rx8 русия санктп, а потом точка точка. Точка, хорошо, все нормально. Чего за ник такой, пиздец? написал бы норм ты же у тебя же норм дымки были rx8 я тебя помню давай так 59 и 9 на минуту ой ну на секунду перевел 08 да тупо блять это да да очень на рампу не попал Плохо. Очень много скорости потерял. Надо бы под более острым углом заходить. Поворачивает нормально человек. <laughs> по человеку. По-человечески? Может, кстати, рампу на потолке залезать, чтобы она там пихнула. Да, знаю. возможно. Дима. Посмотрим, как Квазар прошел. Квазарыч. <laughs> Квазаренко. Yes. <laughs> Не, ну, стрейф нормально, по крайней мере, видишь, видишь, крейзи, вот он поворачивает боковыми, видишь, как он плавненько все, все повороты входит все. И набирает при этом еще скорость Странно сейчас Ну да Боже, бля, страшно И на больших скоростях тоже RX-8 у тебя небольшие проблемы при наборе, поиграй, поиграй прямые, прям вот Перед тем как идти играть в страйф, поиграй какую-то прямую, попробуй зоны подтягивай там туда-сюда. И у тебя все получится. Дикая лошадь. 57.2 на 2 секунды. Плей. 666. IDF, смотри. Да. Пуз. восторге. Может угу. это ну, есть. В натуре. не знаю. Не, пусть лучше Ты чё? Пусть бы ракету достал уже. Да, пусть бы уже ракетран тут устроил. Летит, летит. Да, ну вообще, чувак, не торопится. Куда торопиться? Это же. А чё? Это же Майнкрафт. Тут не куда торопиться. Это же не дефраг. Какой дефраг? Человек, кто говорит про скорость высокую. Это так кубики погонять. Если Minecraft это кубики погонять, то дефраг это что погонять? Лучшего. Или тебя погонять самого себя. Саму. Да, self погонять. Погонять, погонять by self. Погони. Погони не. Нет. Так. Что а, могу тебе сказать, братан? Ты очень много теряешь скорости на том, что ты просто поворачиваешь, все время поворачиваешь. Ты поворачиваешь даже там, где прямая, ты поворачиваешь всегда. Ну, ну, так, утрируя, да, естественно. Так что ты можешь повернуть и набрать чуть-чуть скорости, а потом снова повернуть. Потом еще mm -hmm. набрать скорости и снова повернуть. А еще ты долго жмешь прыжок. Волканой. Ну, это... Он слишком спокойно прошел, несмотря на его дикий ник. Да. Волканой от не... Да, Что на три минуты перебил. Нормально. Ой. Да, неплохо. На 3 часа перебил. Теперь у нас отрицательный тайм. Так, рамп хорошо завязал. Но от Волканой я жду хороший стрейк на самом деле. Пока все неплохо, но там было бы эффективнее, наверное, боковым. И здесь везде боковым. Не знает, наверное. Что вперед можно отпускать, а еще как-то долго очень до худо добирается. Типа он, Как будто да. он. Не знаю, как будто на тачпане играет. Ну реально. Видишь, как видишь, как он доводит. Это очень странно. Ты видел, да? Отпустил кнопку вперед. Да, неплохо. Пролетел дырочку. Заворачивай, заворачивай. Ну, неплохо, конечно. Конечно, неплохо, но... Ты всю карту пытался довести до худа, и только в конце смог это сделать, ты понимаешь, Volcanoid? Это интрига он создавал Да, да, да. Короче, ставлю тебе по комичности 5 по Стрейфу 2, все. Yes. Так, Космобикер 53.1 <laughs> перебил на минуту. Плей. Днепро. Украина. Днепро. Про. В городе про. городе Про. Про. Да. Так, рамку завязал, ох, как завязал. Ох, как, да, не Про. Про. <laughs> а, оказалось, казалось, что завязал очень даже ничего. Я думал, сейчас как Про. Про. Про да. Раз, блядь, да, такое. Вот как здесь дома ну, вообще. Идеально просто лежал. Да, Скорость насечения. Ну это твоя школа, Димон. Какая моя? Такая. Школа Икаруса. Автошкола, так сказать. Автошкола. А Икаруса послал МФУ? Не знаю, забыл как стрейфить в конце, мозг отключился, там просто плюс 30 секунд, он такой, бля, на похуй так дойду еще бы на 360 окрутился бы ну, в натуре плюс 300 секунд сделал dfcomps.ru да а кто это? может это нос? да dfcomps.ru да, почему нет? ты у этого, у но это кфг в да, уверен? но это мой кфг но мы его вроде как загрузили на дефкомс вроде что такое было и ник там просто дефкомс.ru сделали я... значит это конфиг носфор да? да ну по сути, по это сути его, да. с... его сайт его и конфиг поебать я... а еще у меня очень громко звучал животик я слышу <laughs> Он, Покормите он то, чтобы, меня! Кому-то говорить, да, в натуре. Не, ну mm -hmm. стрейфит хорошо, правда, напрямую, опять же, на высоких скоростях проблемки небольшие есть. Mm -hmm. Про Снап, пока не слышали, ребят. Да, mm -hmm. про Снап пока не слышали, не знаем. Но я думаю, что если открыть туториалы на нашем YouTube канале, то можно узнать много нового про стрейф и не только. Так, нюк. 51.4 перебил на минуту. Плей. Перебил на 40 часов. Изуми. Изум. А, это изум. Изюм. изум, изюм. А, изюм. Так, хорошую рампу завезу. Да, а у меня 10.008, Димон. Здравствуйте. Жу. Жу. Минус 88, да. Минус 88 дней, естественно. Да, естественно. Ну, стрейфишь ты, нюк? Не очень. Сейчас Тоже не платну ты Тоже не доводишь. Как-то все это. Тут перевел, тут не довел. Тут не оттянул. Ты же должен знать уже про снап, про там походу не знаю ну ладно гейм рак 51 0 0 0 0 0 0 Летел нормально. Уф. Кстати, перестал поворачивать кнопку вперед, когда он вот это начал делать. Да, давно уже начал. Ну, мог на рампу упасть. А -а -а -а. Мы же с ним вроде проводили даже проф- беседу, так сказать, чтобы он, он не, не поворачивал. Я ему сказал, что зарежу его собаку, если он не перестанет поворачивать кнопку вперед и смотри сразу сразу заработал. Не связывайтесь с не Это всего лишь была мотивация да потерял скорость Кстати, Сибирь, старался старался С то старался. что старался ставлю тебе плюсик соб собаку пока не буду трогать класс ставим класс геймроку все так квик быстрый квик ну нет не такой же быстрый до да? 59 издание плей Квик, если ты это смотришь, мне очень лень говорить по-английски, поэтому я тебе скажу по-русски, надеюсь, ты ничего не поймешь. Да, да, да, так, рампа неплохо. Но Виталий получше, да, на самом лайк, деле. Да, да, Минус 500. Минус да, да, секунда. Ну, поворачивает нормально. Да, да, нормально. И good. And it's, it's good. Yeah. That. good. Mm -hmm. It's good, it's good. And it's good, yeah. It's good, it's good, it's good. It's good, yeah. Good movement, quick. I'm too lazy to <laughs> yeah. explain something in English. So, sorry me. Always good, but try harder, as always. 47,6 хейс перевел на 3 часа, перебил квика. Не такой уж и быстрый квик, как засплей. И пока никто не сделал с бочками, да, эту срезу. И там на самом деле есть прыгать с этих бочек из там перелетается. Так что не думаю, что это полидно. вообще стоит того ну не знаю надо потестить так сказать ну нормально 1500 кеш вообще 1600 блин надо бы поиграть это знал бы я что он их не участвует классная карта реально мне нравится я бы ее прям это подручил так сказать 17 А? 18 плюс ну а, да взорты. опа 1700 вообще забыл что такое строй. Да, я как начал, да? <гу> Так, Skyx468 Play. Давай уже поэту по этому им. А то Филир? уже час. На три месяца. Что ж там за среза Неплохо. немногие как-то типа с у самого края делают этот double jump там. А можно, мне кажется, делать его подальше от края при этом нормально еще набирать в воздухе там mm -hmm. ну не знаю ну, как-то неправильно по-моему чуть не врезался было <заркут> <заркут> опасная темпа я хочу демпра. кушать опять димон я опять хочу кушать во время а чё че <плод> <плод> <плод> <плод> ты кому звонишь <плод> Тоже 1700, а вот он еще поднабирал, а из-за того, что он еще поднабирал и покрутился, а то, что он покрутился, это дефраг такой. Смотри, так, он крутится, плюс стоимость делаю нахуй. Типа смотри на 800 перебил, неплохо. Так, Лекс из Польши 45й плей на на 900 получается. можно вот можно пораньше они по моему слишком поздно это это будет на рампу Матуре. мне кажется что можно пораньше и потом еще спейсинг так сложится что ты потом на вторую рампу еще попадешь которая вниз идет Ну посмотрим у квазарыча блин у ну, стрейфит круто да нормально прям плавненько да здесь конечно слишком высоко наверное взял Слишком хороший дублджамп И здесь понабираем да нехороший а высу 180 спид ли да пока что между прочим Да А ты опять слышал как у меня живот урчит Да немного Блин на зари не слышал до этого там кто-то говорил на фоне Я думал это живот такой щит Оказывается по-другому Ну ладно 45,9. Чуть-чуть, чуть-чуть совсем Шаркости СПМ отжал. Четвертое место, кстати, занимает, как и, по-моему, ВК-3, да? Да, ВК-3 да. тоже 4 красавчик. Астронгес Не там Да. Нет, там Шаркости 4 Да. Астронгес 3. Короче, mm -hmm. Шаркости. Хорош. Все. 49 Плей. Очень странный старт. У него Теперь он будет перчаткой спамить defrag 2 потому что да, у меня да. именно так и выглядит я у нас спасибо шаркости за фри рекламу так сказать а при большой скорости там она ее не заезжаешь а, потом... а он ее почти заезжал так у него как небольшая выжить, скорость. Да. Ну бля, отстань. А если даблджамп раньше делал, то снимать, ну, бля, Я не знаю. Ой, как ты пи. отстань. Отпусти. Very bad, strafe at the end of the Соглы. Так, топ-3. FPS прок-поп. Прокрор. Про профессиональный кей поп. Это это бан. 43:1 play на 2 секунды больше даже чуть. Неплохо неплохо. Давай. Так много скорости косарь Так будет ли раньше попадать на рампу? И ждать чуть раньше сделал mm -hmm. и здесь на рампу попал. И 1500 уже Поворачивай. Смотри как крутит а крутит. На рампу не попал. Широко. Должен был затормозить, блядь. должен был затормозить и попасть на рампу, я считаю. Все зашил, я считаю. Да, нормально вообще кто то стрейс. Опа, опа. На рампу, опа, Бесконечное количество скорости сейчас. Я 2000. хотел поставить призывательный знака, но не получилось. Да, Красава, красава Он сам себя хвалит, минус уважения Дамнет light, топ 2 42.0, второе место Про кипоп, я тебя даже не поздравлю С топ 3, потому что ты сам себя уже поздравил Все Дамнет light, 42.0, play. Дима, Дима, Жух, вот это старт Смотри тоже пораньше Какой-то был джон вообще жук. Что работу попал? С... Да. Все. Это смерть просто. Все, это победка, я считаю. Очень классный лужан. Уф, скин. Видно, что роуд прям определенный есть. Раз так с и так быстро до лужана Уф, летит как зверь, я считаю. Мы ну, все, Дима, они нормально так играют. Ну Я да, знаю. согласен. Да. <связь> Тоже слышу. Сердвай <связь> 0 Нормально, нормально, классно. Но в центре не заюзал вот эту рампу, в конце, которые в центре рампы есть. Мне кажется, их надо юзать, и тогда изи победка, так сказать. <связь> квазар 40 и 4 на полторы секунды. Ну, секунд... Плей На 10 секунд. Я же проще, на 10 секунд быстрее, чем такой, чувак, из Ден -Марк. Да. Сертайшься, Дикин Фуо! Любимая моя декабка. Немного скорости, на рампу вообще не попал. У него и без него, как бы, надо. Ну да, ему и не надо. Ну пожалуйста, как бы тромпа, ну не нужно. Да. Вух. По-моему, Дима, она там была больше скорости, я не знаю. Но уже нет. Уже нет, да. Ну тут и спейсинги у него другие скорости, другие. Он более узко да. все делает и на рампу и попадает. на да. надо Такой пойти перебить путь. что ли их там? Да надо, да. Если они, конечно, с того времени уже Анх не пришел <свят> и не перебил всех. Ну что, показываю брозер Такие вот результаты: 16 CPM, 12 веку 3 минус уважения про Кипопу. Uh, уважение Стронгесту и аренду. Аренд кто ты? Стронгест, топ-3, это хорошо. Там, Натлайт, топ-2, это хорошо. Проки пишет на английском. Это... Не знаю, почему он анг так написал. Судя по всему, копипаста из... Google Откуда? переводчика да, uh, вот он тут и пишет. Снова не последний. Это тоже хорошо. Ну, стрейф не мое, но это мы видим. Но, подожди, это кто? Камполонус. Космо... Не, надо, надо просто стараться чуть-чуть лучше, понимаешь? И все, сразу стрейф твое станет. И вообще дефраг твое станет. Вообще все твое станет. И бабы, и деньги, вообще все. Да, если всё стараться вариант, лучше. Нет, не благодаря дефрагу, а благодаря тому, что ты стараешься лучше, Димон. Ты не да, путай да, да. <laughs> эти самые. А Икарус пока, кстати, в лидерах рейтинга СПМ. А vq у нас кет Хотя они не отправляют никто демки Ну да ладно Ну шо, вот такой вот Короче Пунтэч Классная на самом деле карта Очень динамичная И vq очень динамичная, классная Вышла Пуни молодец, все кто ему помогал тоже молодцы Димон, ты тоже молодец Потому что, потому что мы целый час пишем пунтэч пунт ну все, ребят, всем спасибо большое. Обязательно не забываем, пишем пароль, который мы говорили в течение варкапа в комментариях. Пишем, кто не напишет, тому бам. Не забываем про Кузлеха Кузгуха. Запоминаем. Да, Кузлех Кузгух. Это теперь наши любимые никнеймы. Кутрилекс маленький мозг, а Кузлех большой мозг. Всем удачи, ребята, всем пока. 对。So.